Всем привет, дорогие друзья, меня зовут Сергей И в этом видео я вам покажу несколько ситуаций, которые помогут вам определить пробитие уровня Давайте с вами начнем торговать Смотрим первую ситуацию Смотрите, здесь у нас есть уровень сопротивления Цена этот уровень пробила, как видим И сейчас, в данный момент, происходит коррекция от пробития Я понял, что это коррекция, потому что цена начала отскакивать от того уровня, который она пробила Если бы это был ложный пробой или возврат на уровень то цена бы резко вернулась на уровень и не стала бы затухать и отскакивать от того уровня, который она пробила. Это такая ситуация, если вы не можете определить пробитие а, перед рывком. То есть, вы смотрите на пробитие, если, в случае, если происходит коррекция, то вы заходите на этой коррекции и цена продолжает идти в нужную вам сторону. И еще раз все более подробно, смотрите, цена билась об уровень, потом пробила его. Произошла коррекция от этого пробития, цена вернулась на уровень Цена начала затухать на этом уровне и отскакивать от него И тогда я уже зашел То есть не перед самым пробитием, а после пробития Итак, ждем окончания этой сделочки Остается 10 секунд, весьма опасная ситуация Но это было вполне ожидаемо Такое может быть, потому что мы зашли не перед самым пробитием, а после коррекции от пробития. Ну и сделочка, тем не менее, у нас заходит в плюс. Теперь смотрим следующую ситуацию. Был сильный тренд вниз, цена приостановилась на уровне поддержки, возник такой небольшой коридорчик, и в данный момент происходит пробитие этого самого коридорчика. Я определил пробитие по движению свечи, также это можно было бы назвать отскоком от уровня поддержки, от глобального уровня поддержки, но для меня это пробитие локального уровня сопротивления. То есть уровня сопротивления такого небольшого коридорчика, который возник. Итак, ждем результаты этой сделки. Остается 10 секунд. Произошло шикарное пробитие локального уровня сопротивления и сделочка у нас заходит в плюс. Далее мы смотрим следующую ситуацию. А смотрите, в данный момент происходит у нас пробитие, и я зашел на коррекции от этого пробития. Я понял, что это коррекция, потому что цена начала отскакивать от уровня сопротивления. В прошлые разы, как видим, она резко выстреливала вверх и потом моментально отскакивала очень быстро. Здесь она приостановилась на уровне сопротивления, и я зашел уже наверх. И также, как во второй ситуации, был тренд вниз, возник коридорчик, и в данный момент происходит отскок от глобального уровня поддержки, и пробитие локального уровня сопротивления. Не знаю, насколько понятно я объясняю, но очень надеюсь, что вы это усвоили. Ждем окончания сделочки. Остается 10 секунд, приложу шикарное пробитие. И сделочка у нас заходит в плюс. И давайте с вами разберем последнюю сделку. Здесь я буду заходить на отскок от уровня сопротивления. Чтобы вы поняли разницу между пробитием и отскоком. А перед пробитием цена часто бьется об уровень. Здесь она подошла достаточно резко и до этого она об него не билась в ближайшее время. И здесь я выбрал время сделки 2 минуты и зашел вниз. То есть на отскок я захожу на 2-3 минуты, а на пробитие я захожу на 5 минут, чтобы дать цене больше времени для пробития. А остается совсем немного времени. И сделочка у нас заходит в плюс. В данный момент я двигаюсь к ценовой цели 12640 рублей. И когда я ее достигну, я увеличу сумму сделки до 120 рублей. Вот такое видео у меня получилось, ставьте палец вверх, если оно было полезным для вас. Новые зрители, подписывайтесь на канал, каждый подписчик придает мне огромную мотивацию. Сейчас я для вас буду стараться почаще выпускать видео, чтобы догнать свой теперешний прогресс, потому что, как видим, у меня здесь 8 января, так что буду всем рад. Нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить следующих видео. Всем огромное спасибо за просмотр, всем желаю профита, успешных сделок и всем пока.